Здравствуйте! Вы смотрите новости русского мира. В студии работает Евгения Фахурдинова. О самых интересных событиях недели узнаем прямо сейчас, в этом выпуске. Путешествие в сказку Союз мультфильму 85. Фестиваль детских русскоязычных театров открыл юбилейный сезон. Наши за рубежом топ-3 популярных советских экранизаций. А теперь более подробно об этих новостях. Карлосон, Винни-Пух, Кот Матроскин и другие любимые мультгерои приглашают вас и ваших детей в сказочный парк, который недавно появился в Москве на ВДНХ. В невероятной атмосфере союз мультфильма успела побывать и наша съемочная группа. Принять ванну с веселыми красками, помочь винипуху в схватке с неправильными пчелами или отправиться в гости к самой снежной королеве — такие развлечения предлагает новый мультимедийный парк киностудии Союз Мультфильм. Все 18 интерактивных аттракционов были разработаны эксклюзивно для союз мультпарка. В каждом из залов гостей ждет увлекательное путешествие в виртуальную и дополненную реальность. С помощью ожившей графики анимации можно посмотреть на любимые мультфильмы совсем с другой стороны. Новый мультимедийный парк занимает 2000 квадратных метров, а в каждой из комнат использованы лучшие 3D-технологии. Мои дети э, знают все мультфильмы. Они смотрели и когда были маленькими, и сейчас уже там. У меня сын фактически подросток, ему 15 лет, он тоже продолжает смотреть эти мультфильмы, поэтому у нас в семье традиция «Союз мультфильма», как говорится, просмотра «Союз мультфильма» продолжается. Парк очень душевный. Я считаю, что очень правильно, что создаются в наше время такие площадки, такие правильные площадки. В этом году легендарной киностудии исполняется 85 лет. Уникальная площадка для детей и их родителей стала одним из первых подарков для преданных зрителей. Однако, как уверяет председатель правления киностудии Союз Мультфильм, впереди еще много интересных открытий и приятных сюрпризов. 85 лет – это, конечно, юбилейный год для нас, поэтому очень много разных проектов. Весь год будут интересны мероприятия празднования. Мы, во-первых, выпускаем очень много новых сериальных проектов и продолжение линеек наших существующих проектов. Будет много новых серий про Мы выпустим «Ну, погоди» в этом году. Уже буквально первые две серии будут готовы к, в начале мая. Мы выпустим в декабре полнометражный фильм «Адъютант Суворова». Это будет первый большой зрительский полнометражный фильм в формате 3D от мультфильма. Детская киностудия выпустила более полутора тысяч экранизаций. Многие из них получили награды рады на международных конкурсах и фестивалях. Работа ⁇ Союз мультфильма ⁇ не прекращалась даже во время Великой Отечественной войны. Однако небывалую популярность киностудия получила в 50-х годах прошлого века. Многие картины этого периода вошли в Золотой фонд анимации. Полина Прокопенко, Андрей Челышев, специально для телеканала ⁇ Русский мир ⁇ Сохранить и приумножить русскую культуру в США с такой идеей выступают участники Международного театрального фестиваля в Вашингтоне. Для юных участников и актеров проект существует уже на протяжении 10 лет. Благодаря ему заявить о себе смогли не только театры из России, но и стран СНГ. Несмотря на пандемию и ограничения, виртуальная сцена этого фестиваля представила своим зрителям множество театральных постановок даже в этот непростой, но юбилейный 2020 год. Детские русскоязычные коллективы из разных стран мира воплотили истории из любимых сказок, а также представили новые авторские решения. Разрешите представиться? Международный фестиваль детских и юношеских русскоязычных театров был создан по инициативе Американской ассоциации русского языка, культуры и образования в 2010 году. Усилиями волонтеров и неравнодушных соотечественников удалось значительно повысить интерес к традициям русского театра за рубежом, а также предоставить особую поддержку театральным коллективам. Прошлый фестиваль, который не случился по причине так сказать, пандемии, он собрал э, в онлайн-режиме огромное количество детских театральных коллектив русскоязычных из разных стран. Южная Америка, Северная Америка, Европа, Азия. Откуда только не были коллективы. То есть это очень здорово. И таким образом фестиваль, несмотря на пандемию, да вроде как такой запрет на перемещение, а он вдруг наоборот разросся. По правилам фестиваля принять участие могут детские и юношеские театральные коллективы из любой страны. Для авторской постановки нужно выбрать произведение из русской или зарубежной литературы. Все спектакли играют только на русском языке. Программа фестиваля включает в себя показы драматических музыкальных и кукольных представлений. Маленький принц сент это и Маугли, это Карлсон. Меня поразил на одном из фестивалей это спектакль по стихам Гриши Остера. Гениальная совершенно постановка с очень маленькими детьми. Шесть лет. Следующий праздник юных талантов пройдет в 2022 году. Уже более 20 юных творческих коллективов из Америки и Европы готовятся принять участие в фестивале. В этот раз для конкурсантов подготовят специальные призы студенты Кжельского государственного университета. Эти советские фильмы покорили не только отечественную публику, но и за рубеж. Какие экранизации получили «Оскар»? Кто из режиссеров готов переснять в США советскую новогоднюю легенду? Обо всем расскажем в специальной подборке от нашей редакции. Я вас в последний раз предупреждаю! Знаменитая ирония судьбы откроет для себя новую жизнь в Голливуде. Один из самых известных российских режиссеров, Мариус Вайсберг, готовит новую англоязычную экранизацию. Съемки культового фильма начнутся уже этим летом в Бостоне. Режиссер утверждает, что этот международный проект имеет грандиозные шансы на успех. Сценарием к фильму занимается Тиффани Полсон, американская актриса и режиссер. Однако такой интерес к отечественному фильму далеко не редкость. В советское время многие экранизации смогли добиться успеха на международных кинофестивалях и конкурсах. В 1981 году мелодрама «Москва слезам не верят» получила Оскар в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Фильм Владимира Меньшова буквально покорил заокеанскую публику, а 40-й президент США Рональд Рейган несколько раз пересматривал знаменитый фильм, чтобы лучше понять культуру Советского человека. Сразу несколько зарубежных наград получила эпопея Война и мир Сергея Бондарчука. В 1969 году экранизация удостоилась премии «Золотой глобус» и «Оскар», а одна из серий была показана даже в рамках внеконкурсной программы Канского кинофестиваля. В этот день дирекция фестиваля устроила особый прием в честь советской делегации. Интерес к этому роману Льва Толстого не утихает даже спустя десятилетия. В 2016 году Великобритания представила телесериал по мотивам знаменитого произведения. Особый триумф и не только в России, но и за рубежом произвел фильм Никиты Михалкова «Утомленные солнцем». Именно эта работа считается ключевой в карьере режиссера. Военно-историческая драма вызвала восхищение у отечественных и зарубежных кинокритиков. В 1994 году этот фильм получил две награды Каннского кинофестиваля, а уже через год – «Оскар».